Мы самые голодные, голодающие, короче, Поволжья идем на ночной суп. Сейчас посмотрим, что там помимо суп-то еще будет. Как видишь, мы, с... мы одни. о, точно. Оказывается, а, голодающие голодающий не только мы. <свят> так, два вида супов. Ай, блин. Гороховый, вот, зеленого горошка, он вкусный, вот, вот, он давай. Да, очень приятный на вкус. А тут что за суп? А здесь томатный, с их, это... ну, Сколько... короче, томатный. Да. Короче, томатный. Таким, ну, давай. Давай, Камил, наливай. наливай. Я тоже думаю, гороховый, что ли, поесть? Он, кстати, самый вкусный. Дай? Угу. Слушай, ну, давай это, я тоже гороху, что ли, поем. Давай. Полную порцию налью, потому что нужно. Хорошо... Ну, глядя, конечно, надо же гороховый суп поесть. Чтобы веселей было музыкально. Не знаю. Нормально кишечник засыпает себе. Ой, блин, я потом говорю, наши дорогие туристы будут смотреть этот ролик, будут смеяться только. Так же, как вы личное, а то, что я говорю, придётся удалить. Ну, потому что, ноги. Ну, да же, ладно. Мы же девочки, мы же красавицы, мы принцессы, мы... Да. Нам ничего человеческого не чувствую. Ну ничего. да. Ну, но, как говорится, правду никто не отменял, да? Ну, я не знаю. А, Ой, не, не могу. Красавица. В общем, сейчас мы, И короче, нальем супа, сядем, будем есть, потом вам все покажем. В общем, я смотрю, мы как самые голодные. Кстати, не только мы. Там помимо нас вот еще люди кушают, сидят. Тут смотрите, помимо супа еще салаты, мандарины, яблоки. Ну, вот в тех лоточках, наверное, уже все пусто, а вот здесь вот еще кое осталось. Так что идем кушать музыкальный суп. В общем, по просьбе телезрителей снимаю еще вот такой вот большущий ассортимент вечером в 11 часов в 23.00, то есть вот такой вот большой ассортимент хлеба, как раз под супчик. Так, Серега, ты чай несешь? Камил, чай. ты что будешь? Тут еще оказывается алкоголь предлагают. В принципе, для меня это нонс. Потому что для тех, вот этих, которых мы раньше принимали, никогда не давали. На... Я, как всегда, с розовым вином, у меня все стандартно. Ты тоже будешь розовое вино? Не да. могу. Ой, пацап под, под горохом розовое вино это что-то. Что что Лишь бы потом сварение было. Так, да ну, ты смотришь по чаю выступаешь. Надо чайком крепким прижать все. Ты будешь чай? Какой чай? У меня же розовое вино будет. Ну, да, ну все, выступаем по гороховому супу. На ночь гляди. Так где там Камила? Давай, приятного аппетита. Так, закуска есть. Вина пока нет. Зато есть чай. Мазарины. Не, ну шикарно, шикарно просто. Шикарней. Все, давайте. Короче, приятного аппетита, народ. я первый раз за все свои путешествия пошла на ночной суп. Я обычно в это время уже не наедаюсь. Но и вообще гороховый суп я, в принципе, не люблю. А тут я ем гороховый суп с таким удовольствием. И зеленого горошка. Аж за ушами трещит. Прям вообще очень нравится, вкусно прям. А что за то Мы тебя удоселены. Да, я я, между прочим, уже да, собиралась спать идти. Потому что время уже 12 час. Что-то меня как-то после наших посиделок немного хмарила. Я собиралась идти спать, но потом что-то резко захотелось есть. Вы меня уговорили. А что сказать? Не знаю, что сказать? Суп великолепный. Да. Горохову поели, перешли на томатный. Томатный или какой? Да. да Он с вкус кусом. Ну, их национальная группа. Наверное. Я не знаю, чья это национальная группа. Но в принципе тоже неплохо. Вкусный. Особенно. А я вот до сих пор сижу с горохом. Потому что меня на хихи пробило. Походу, действительно, вино у нас сегодня это торкает с mm. да? Yeah. Я вот всю суп никак один не уговорю, она уже на второй переступила. Yeah. Я больше всего восторгаюсь тем, что здесь, в принципе, есть алкоголь. Это камера сейчас работает? Да. Да, Hello, привет! Да, на YouTube все видите? Да, ютуб. Вот такой вот красивый у нас молодой человек. тоже очень красивый. Сережа, не зли. Сережа, все будет. Ему что, надо было связать, говорить. Сережа сейчас ревновать будет. У меня никто не, не, не лайкал. Я ему сказала, прятаю. Ну, да. да. Все. Мне надо ну, мой сказать, какой красивый молодой человек, но муж сидит. Красивее. А мой муж, муж дом сидит. И смотрят мои ролики на Ютубе, как я тут по Турции бегу с вами на Google. Давай. Вот.